Добрый день! Меня зовут Алексей Артюхов, я являюсь директором автотатем на Киевской. К нам поступил в ремонт автомобиль Volkswagen Golf Plus с повреждением лакокрасочного покрытия задней правой двери. И сейчас я вам расскажу, как мы будем устранять данное повреждение. В данном случае повреждено лакокрасочное покрытие и присутствует небольшая деформация металла в виде небольшой вмятины. Вмятину мы будем удалять нетрадиционным способом, а именно не будем применять такой материал, как шпаклевку, а применим технологию беспокрасочного удаления вмятин. И далее произведем локальную окраску поврежденного участка. Многие автолюбители считают, что локальная покраска – это окраска непосредственно участка повреждения. Но хочу вас заверить, что это не так. Теоретически это сделать возможно, но результат не оправдает надежд так как будут видны четкие грани места окраски. Для того, чтобы это не произошло, нам нужно плавно интегрировать наш ремонтный материал в заводскую покраску автомобиля. Площадь данного ремонта составит приблизительно вот такой участок. Мастер по удалению вмятин завершил свою работу, геометрия восстановлена, и сейчас мы приступим к следующему этапу нашего ремонта, а именно подготовки к локальной окраске. Для этого нам потребуется снять ручку и молдинг двери. В то время, как идет подготовка к окраске, начинает свою работу колорист. У каждого производителя автомобиля есть свой индивидуальный код. Этот код мы вводим в программу и получаем рецепт для приготовления краски. Для идеального совпадения цвета колеровку производим непосредственно на детали или на сопряженных деталях автомобиля. Итак, все подготовительные работы полностью завершены и мы начинаем непосредственно покраску поврежденной детали. Окраска будет производиться тремя этапами. Первый этап – нанесение грунта. Второй этап – плавная интеграция базового покрытия цвета автомобиля. И третий этап – плавная интеграция лака в заводское покрытие. Итак, окраска завершена, и мы видим с вами конечный результат. Данный процесс занял нас не более пяти часов. С вами был Алексей Артюхов. Благодарю за внимание. Звоните, заходите на наш сайт. Будем рады вам помочь.